Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Бонина. Сегодня вы смотрите рубрику "Вопрос-ответ", и я отвечаю на один из вопросов моей подписчицы. У нее случилась такая проблема. Она уже полгода где-то с апреля занимается упражнениями для шейного отдела позвоночника, и сейчас в это время, в сентябре, у нее случилось обострение шейного остеохондроза, появились спазмы в мышцах и появилось ущемление, то есть острая боль. И она пишет. Что у нее есть грыжа 3 мм в шейном отделе позвоночника И она при этом спрашивает, какие еще упражнения добавить, чтобы убрать эту грыжу и ее вылечить И, соответственно, сейчас я отвечу на этот вопрос По порядку Итак, начнем с самого главного, с грыжи Смотрите, у вас грыжа 3 мм Это не грыжа, это предел нормы Запомните, пожалуйста, любые грыжи условно до 5 мм могут быть абсолютно у любого здорового человека. И вы можете об этом даже не знать, если не сделаете МРТ или еще какую-либо диагностику. И таких случаев очень много. И если вдруг у вас есть боли, ущемления и другие проблемы с позвоночником и грыжа 3 мм, то поверьте, проблема совершенно не в грыже. Она просто физически своим размером не может достать ни до нервного корешка, ни до нервов, которые там выходят, ни до сосудов и так далее. Она просто физически очень мала, поэтому проблема здесь совершенно не в грыже. А проблема здесь как раз уже больше в мышцах. Например, вот вы уже занимаетесь полгода упражнениями и укрепляете мышцы. И сейчас, естественно, по осени, когда все слабые места все равно себя проявляют и вызывают обострение, у вас появилась острая боль. То, что вы ранее до этого занимались, это хорошо. Вы все равно их укрепляли, повышали их выносливость и восстанавливали баланс между собой. А то, что сейчас случилось обострение и появилась вдруг резкая острая боль, здесь могут быть очень много разных и внешних причин. Например, так как сейчас все-таки у нас осень, то может быть где-то нечаянно у вас просто продумано. И здесь этот фактор сразу же на вас сыграл. Поэтому что делать в этом случае? Добавлять ли какие-то упражнения и усложнять ли гимнастику для того, чтобы этого не повторилось? Нет, усложнять ни в коем случае нельзя. Если вдруг вы перетренируетесь или наоборот перегрузите шейный отдел позвоночника, то ничего хорошего от этого тоже не будет. Наоборот, так как сейчас есть у вас обострение, вы должны дать, естественно, шее отдых. Носите воротник шанса для того, чтобы расслабить полностью мышцы и выключить пока из работы шейный отдел позвоночника. Я имею в виду из работы поддержания позы, например, и так далее. К тому же обязательно сейчас исключите выполнять упражнения из обычных комплексов. Если выбирать из упражнений, то оставляем только изометрические и желательно их делать именно в воротнике шанса. И старайтесь по вечерам на шейный отдел позвоночника сзади обязательно накладывать какую-либо согревающую мазь на основе, допустим, яда пчел, либо, допустим, гадюки и так далее. И обязательно ложитесь либо на аппликатор Кузнецова на подушку, либо специальный ортопедический валик под шею для того, чтобы разгрузить. И тогда вы сможете, во-первых, быстрее снять обострение, и потом все равно приступайте дальше заниматься упражнениями. И обратите, пожалуйста, внимание, то, что вы занимаетесь уже по года это очень хорошо но к сожалению не у всех хватает этого срока для того чтобы полностью избавиться от этой проблемы Дело в том, что остеохондроз формировался явно не месяц и не год. И, соответственно, тоже нужно определенное время для того, чтобы перестроить всю эту структуру в нужное русло. Поэтому упражнения, вы в любом случае, какие выполняли, такие мы и оставляем. И ни в коем случае не добавляем никаких других. Оставляем упражнения и на растяжку после того, как у вас боли пройдут, и динамические упражнения, и изометрические упражнения и так далее. Но ни в коем случае не добавляйте ничего нового и не усложняйте нагрузку. В отличие от других отделов, шея у нас так устроена, что ей достаточно просто выполнять комплексы упражнений и не нагружать ее дополнительно. Она не нуждается в каком-то дополнительном грузе, например, и так далее. Поэтому просто в обострении мы снижаем нагрузку, восстанавливаем с помощью, допустим, мазей, расслабления, отдыха на валике. И потом постепенно мы снова переходим к упражнениям и благодаря Такому систематическому подходу любое обострение, которое если вдруг еще может у вас случиться, в любом случае будет все легче и легче. И потом уже со временем оно пройдет. Дело в том, что не у всех это проходит сразу же. У некоторых просто обострение, например, случается позже, затем оно случается намного легче и только потом постепенно проходит. Поэтому лучше в обострении отдохнуть, расслабить шею, ее не напрягать и после того, как обострение сойдет, постепенно заниматься. И поэтому не обращайте внимания на грыжу, которая у вас 3 мм. Она просто есть как артефакт, и она никак не влияет, и не нужно на нее обращать внимание. Лучше больше концентрируйтесь на своих мышцах. Ну что ж, я надеюсь, ответила на этот вопрос. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся с вами в других видео. На связи была Александра Бонина.